Первая моя сделка состоялась в октябре 2018 года. Я сделал ставку по трем лотам. Это было имущество Апаринского райпо Кировской области. Там было 100 тысяч рублей. И на эти 100 тысяч рублей нужно было что-то придумать. Что такое Кировская область? Ну, те, кто там проживает, все, наверное, знают. Для непосвященных скажу. Это место начала Сибири, населенный пункт Апарина, в котором мы взяли один из трех магазинов Наверное, один из крупнейших по сравнению с остальными двумя: второй был это Малома и Стрелеская такие селения сделали ставку на последнем этапе за полчаса до окончания. Заявку приняли, и мы выиграли. То есть, там, по-моему, 36 что ли, тысяч. Был ближайший конкурент, который предложил там 24 за него, но суть не в этом. То есть, у меня не стояла задача изначально заработать каких-то больших денег, а была задача просто проверить себя, как это все работает. В общем, получаю протокол да. счастливый! Да безумие неужели сыграла сработала неужели красота получаю от конкурсного управляющего договора купли-продажи я их подписываю и мы едем туда на объект. Значит, от меня это получается порядка тысяч километров приехав туда мы испытали шок мы смогли из, трех, из всех трех лотов которые мы выиграли мы смогли доехать только до одного Значит магазинчик 139 квадратов 139 с половиной деревянное строение без участка земли, там земли под ним нет, есть договор землепользования, но я в, участок, в земельные эти дела вообще не лез, мне это было неинтересно, я брал его с целью только продавать. Увидев это вживую, у меня был самый радостный для меня момент, что я потеряю сейчас 30 тысяч, а не больше. то есть ну, Какой я молодец и умница, что не дал за него 50, и 60 и 70. Полностью покосившийся дом кривой, косой, без электричества, без всего вообще. В течение полчаса прибежала дама, мы с ней договорились о цене, И ударили по рукам. То есть с момента того, как я это увидел, до момента э, продажи фактически прошло два часа. То есть через два часа у меня, после того, как мы туда приехали, у меня уже был покупатель. Стартовая цена была 120 тысяч рублей, а договорились мы с ней за 105. С магазина, который изначально можно было использовать как дрова для костра, э, Получилось, ну, вот 105 тысяч. Получив деньги в Кирове, я вернулся домой и стал думать, что, что делать дальше. А дальше все просто. Сделал новую ставку. Не поверите, я, я опять выиграл. Моя вторая <с> сделка это будет здание бывшей столовой. Находится оно в республике Адыгеев. В данное время жду договора купли-продажи конкурсного управляющего. С этой темы при должном усердии на хлеб с маслом всегда хватит.